всех приветствую на канале это первое видео открыли запоздалый сезон на полярном круге снега у нас еще полно как видите еще все в сугробах копать сегодня будем на поле на нем картошку садят. Сейчас оно оттаяло. Самое первое поле распаханное. Раньше здесь было урочище. Сторожилы говорят, что находили монеты от чешуи до поздних советов. Поле подвыбито порядком уже. Мы уже здесь второй год копаем. но Находки есть, но очень-очень редко. Очень много различных колец, обручалок, перстеней. Они еще попадаются. Но с монетами будет, конечно же, похуже. Но посмотрим. Очень много предметов быта. Ножи различные, топоры, напильники. Опять же, старожилы говорят, здесь было светилище поэтому посмотрим сейчас собираю детектор включаемся ну и походим забыл сказать взял у друга болотники своих пока не имею хочу сходить на вот эти островки прогуляться там. Это ссор. Сейчас пока еще воды немного, но весна все равно наступает. И летом, весной он разливается очень хорошо. Здесь дальше даже катера ходят достаточно большие. Поэтому походим еще там, посмотрим. Полетаем на квадрокоптере. Покопаем. Буду показывать интересные сигналы, находки. Как-то в таком режиме попробуем это видео первое опыта еще нету именно снимать видео и копать поэтому строго прошу прошу не судить ну в общем поехали первый сигнал копаем мы сегодня с sequinox 600 настройки поле 2 программа точнее поле 2 первый сигнал сейчас посмотрим что это даже нет предположений здесь вот чьи-то шурфы видимо кто-то пытался здесь шурфить. Земля еще копается плохо, еще промерзшая, откапывается только частями. Может, где-то на штык-полтора, где-то вообще, может, сантиметров на пять, и дальше вечная мерзлота. Ну, в таком регионе мы живем, что у нас сезон начинается поздно, в отличие от центральной России. Заканчивается рано где-то середина октября начало октября ну по крайней мере сколько вот мы копаем у нас в середине октября всегда уже начинается снег и все причем так обильно что за заваливает все вот. ну, ладно смотрим что за сигнал копаем ну, вот смотрите ребята о чем я и говорил вот буквально сколько тут может, сантиметров 10 так, лучше будет видно и идет лед вот это все лед который не, пропаг... не прокопать и растает он возможно где-то в июне может даже к середине смотря как погода будет сейчас у нас плюс 1 градус по ходу звенела вот это вот такая вот непонятная петелька да это была она поэтому копаем двигаемся дальше так ребят второй сигнал ну, по мне так интересно сейчас выкопаю покажу если что-то будет интересно но если даже не интересно все равно покажу это оказалось ребят гильзы от ружья и здесь очень много потому что здесь охотники приходится их собирать заняты они вот таким образом ладно идем дальше так видно не видно 4, 8, 5, 7. Такой сигнал, как у фольги. Сейчас выкопаю. Посмотрим. Прям на склоне. Тут, вон, кстати, валяется кусок бутылки из царского стекла покажу тоже вот такой очень много здесь различных осколков какой толстый он как переливается очень много здесь от посуды осколочков от бутылок так смотрим так сейчас и камеру выключу пока потому что не очень удобно там что найду вам покажу ну, в общем опять шмурдяк кусочек какого то металла кованого двигаемся дальше сегодня у нас еще солнышко выглянуло хоть и снег вчера шел был сильный ветер вот, я тут э, на одном месте кручусь. Тут земля черная. Скорее всего, здесь что-то было. Фундамент какой-то распаханный. Очень интересный. Вот, и у меня сигнальчик. В этом комочке. Вот, наверное, какой-нибудь колечко. куда выпал что ли ага. где-то здесь? Так о что это такое у нас пуговка? Да это пуговка ну самая обычная, даже без надписей. Вот такая. Там в конце видео покажу находки. Сейчас здесь пока поработаю. Так сказать, чуть-чуть пошурфлю. Сколько это возможно будет. Земля, повторюсь, еще раз, еще не отошла. Хотелось бы сказать, ребят, на... в прошлый раз, когда сюда приехал, у меня зависла GoPro снимала по 27 секунд и выключалась в общем продолжить не удалось поиск с коптера я кадры снял конечно вот как я перехожу на вот эти вот островки видео не получилось у меня GoPro 7 такая ошибка есть вот я Скинул на заводские настройки, отформатировал флешку в камере, если мало ли кому пригодится. Ну, вроде сейчас все работает. Поэтому сегодня я туда еще раз хожу, покопаю там, потому что я прошлый раз пришел, чуть-чуть походил и ушел. Так, ребят, интересненький сигнальчик. 15, 14, 17. Сейчас окопаюсь. Покажу, что там нашел. какая-то фигня кованая ничего интересного в этой же ямке второй сигнал сейчас попробую его извлечь. за пином то земля влажная что-то копаться не хочется как-то голыми руками О. 10 рублей наши российские да, так вот Потом бы здесь лет через 100-150 ходили бы, нашли бы нашу бы монету. Но если она, конечно, сохранилась бы. А то сохран наших современных монет оставляет желать лучшего. Так, ладно. Работаем дальше. Ну что, братцы, решил пошуршить чуть-чуть? Здесь сигнальчики вроде есть. 14.15. Сейчас копну. Посмотрим, что там. Ага. Здесь Скрываем к гирька с узорчиками с камеру зафиксирую сохран хороший целенькая это радует Так, я пока оставил. Там земля промерзшая еще. Смысла нет ее сейчас копать. Пусть отойдет чуть-чуть. Может через недельку посмотрим. Вот, сейчас подошел к краю поля. Здесь вот такая грубая распашка идет. И я вот эти вот отвалы откидываю тяжеловато конечно но ничего страшного справиться можно в одного вот и сразу же тут два сигнала один здесь второй там сейчас в режиме онлайн будем доставать находки так здесь 1920 такой звонкий сигнал и здесь 15 16 показывает глубину в три деления сейчас посмотрим не фанило 2021 может монета может советик что? и О. вот она что это такое монета нет нет это пуговица это пуговица я потру обтравку грязь убрать так это пуговица и погнута она ну да с такой распашкой не исключено что ее должно было погнуть вот такая пуговка у нас уже здесь находили такие находили тоже сюжетные пуговицы там с различными войнами а в инстаграме есть фотография. Я выкладывал интересные такие пуговички. Так что, она? Ну, может быть, можно будет ее выпрямить как-то, если нагреть. Даже сохранилась петелька. Ладно, забираем. Переходим ко второму сигналу. Так. И Так Какая-то трубочка Походу медь Здесь часто тоже попадаются Такие Что-то видимо делали из нее Ну Ладно, берем Братцы, смотрите, какая находочка. Вот ямка. Из нее выдолбил кусок льда. Вот. Ну, ничего интересного, собственно. А вся красота вот здесь. Смотрите, тоже кусок льда. И в него прям вмерзшее колечко. Я вот еще не доставал его. Вот оно смотрите о так это перстенек даже перстенек с узорчиком наверное каким-то да а, это ананас так называемый да интересно приятная находочка целый вот покажу вам прикольно интересно все переоделся сейчас Идем вон туда. Там походим. Да, весна наступает быстро, считает бешеным темпом. Сейчас, наверное, я буду уже проваливаться. вибрались сейчас тут походим побродим активная банка ребят прогуляемся там еще лед чувствуется дно не все растаяло как бы не подскользнуться не упасть. какой-то металлический так это что тут за для охотников что ли? стал металлический для кого зачем он здесь непонятно так ребят что мне аккумулятор сел на гупро и вот здесь вот на бережку этого островка такой вот интересный сигнал Я вот выкопал этот кусок чача такая сейчас и... а, ну, может, или пробка или грузик может какой-то а это Понятно, что такое. Что-то такое странное. Ну ладно, заберем, помоем, почистим. Все, крайний сигнал на сегодня возвращаемся домой и вот он походу это ножик да это ножик охотничий или рыбацкий и еще нашел вот такую вот кастомашку судя по тому как ее вырезали или равняли. Наверное, это либо была, либо только собирались не сделать ручку для ножа. Вот, наверное, как-то так. Ну, заберем. Что может пригодится где-нибудь. Так, подведем, подведем итоги, ребят в общем, что тут у нас три пуговицы одна такая вот большая с ушком Это без надписей пуговка гилька 15 рублей два ножа вот ручка от какого-то тоже видимо ножика, я так думаю как-то вот так вот это все предназначалось вот. нашел кусочек посуды такого вот цвета я их собираю Она красивая дальше две вот эти вот штукенции которые звенели очень интересно гильза от пистолета макарова Кованные гвоздики аж порадовал этот перстенек как его еще называют ананас такой интересный вот и вот это устройство э, нашел это от какого-то орудия механизм часовой что ли вот посмотрел в интернете не знаю откуда, но здесь войны тут не было Ну и вот В общем Как-то так Подписывайтесь на канал Лайки, комментарии Спасибо за просмотр